Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Хочу начать это видео с прекрасного поздравления всех девочек с 8 марта. Поздравляю вас, девчонки, с нашим днем. Вы бриллианты! этого мира. Вы сокровища Цените себя. Не нужно вам подтверждение вашей уникальности со стороны. Главное, чтобы вы внутри чувствовали свою силу, берегли свой свет и свое доброе сердце. Короче, люблю вас. И всем цветов. Много цветов. Кстати, можете тоже меня поздравить с 8 марта в комментариях. Будет клево. Итак, сегодняшнее видео у нас совершенно с непраздничным не, не названием. Парень сделал из меня урода с 8 марта девочки с канала эмоций и чувства и еще у нас теперь новая традиция в конце каждого видео ваши комментарии будут так мне нравятся ваши комментарии поэтому решила добавить новую традицию к нашим прежним традициям которая будет сейчас это постоянная традиция отчет удачи я буду считать от 3 до нуля если те кто поставят лайки вам будет не сказано вести Итак, считаем 3 2 1-0. Все те, кто поставил лайки удачи, удача отправляется к вам. Ну а мы начинаем. Парень сделал из меня урода. Если бы парень сделал из меня урода, я бы сделала из него козла отпущения. Посмотрим, что сделает наша главная героиня. Я повернулась к зеркалу и не узнала себя в отражении. На всем лице был огромный шрам. Он был выпуклый и мерзкий. Но да я же настоящая уродка. Так я ни одному парню не смогу понравиться. Слава богу, что этот шрам фейковый. О, я участвую в эксперименте от одного модного журнала. Так. Цель? проверить смогу ли я с таким уродливым шрамом на лице за три дня найти себе парня. Это офигенный эксперимент, представляете? В этой серии мы сможем убедиться, знаете, в чем? Что? Внешность, это не самое главное, то есть много из девчонок со шрамами, много из девчонок, которые пережили там операции, аварии. И вообще, всякая фигня в жизни случается. У меня у, у подруга собака напала и в лицо и вцепилась отвратительно. Но она замужем. И очень они счастливы, и все у них хорошо. Так что давайте посмотрим. Найдет ли наша главная героиня парня себе? Если справлюсь, то мне заплатят тысячу баксов. Еще и бабки Моя получить. семья была бедной, и я не могла круто одеваться и покупать современные гаджеты, как у всех. Из-за этого я чувствовала себя немного изгоем. Быть нищенкой, и пусть красивой, так унизительно. Поэтому мне очень нужны были эти деньги. Куратор запретил хоть как-то намекать, что мы шрам накладной. Если это всплывет, то денег мне точно не видать. А еще каждые три часа я должна присылать им в чат свою фотку, чтобы они убедились, что шрам на месте. Но фишка в том, что я с самого начала обманула куратора. Опа -на. У меня и так есть парень, поэтому это точно будут легкие деньги. Я уверена в моем бойфренде Заке. Он всегда говорил, что будет любить меня, несмотря ни на что». Мне кажется, бойфренд Зак вот этот вот сбежит от нее, если увидит ее со шрамом. Как вы думаете, так ли это или нет? Конечно, легко любить красавицу. А что нет-то, когда да? В школу все, конечно же, стали оглядываться на меня. Зак стоял около кабинета биологии и оживленно болтал с друзьями. Зак, я, я здесь, вот... увидев меня, он отшатнулся. Я соврала, что попала в аварию, и сказала, что очень люблю его. Но Зак с омерзением ответил, что не может встречаться с такой уродкой. Серьезно? И просто ушел. Что? Как? Но Сейчас будет проверка абсолютно вообще всему ее окружению. Неужели внешность, какие-то дефекты во внешности могут оттолкнуть человека от тебя? Базара нет. Когда у тебя блин, шрам на все лицо, ты думаешь, блин, что это так. И это очень очень огорчает. Даже если у тебя шрам где-то на теле, блин, это все равно тяжело. Вот у меня есть шрамы на теле, и я одно время вообще жестко из-за них комплексовала. Слава богу, это прошло. Вот. Потому что, знаете, что я считаю? Что шрамы – это не уродство. Шрамы – это отпечатки того, что тебе пришлось пережить. Шрамы показывают твою силу, а не твою слабость. Ну, просто помни об этом. Ты говорил, что всегда будет рядом. Я еле-еле высидела свой урок, а потом побежала в туалет. Мне хотелось скорее содрать этот грим. И тут я услышала, как рядом с кабинкой шепчутся какие-то девчонки. Одна из них сказала, что красавчик Зак наконец-то бросил эту уродку и уже пригласил главную черлидершу на свидание. Мне было так горько и обидно, но Зак еще пожалеет, что бросил меня». Я вышла из туалета и уверенно пошла в спортзал. Там обычно занимался капитан команды по регби Крис. Они с Заком давно были в контрах. Завоюю Криса, получу деньги за эксперимент и заодно отомщу Заку встучить. Это идеально! У этой девочки работает голова. Она сейчас просто берет уходит к его врагу, грубо говоря. Еще и бабки хочет получить. Еще, может быть, найдет себе реального парня, который... Полюбит ее, несмотря на этот шрам. С его заклятым врагом. Yeah. Я подошла к Крису и сразу начала флиртовать. Uh. Это я умела. Opa, он просто покатился со смеху. Сказал, что я и так была нищебродкой. А теперь еще и с уродливым шрамом. Вот придурок. Я хотела уйти и толкнула Криса. Но он зажал меня в угол и стал фоткать на телефон. Отвали, Крис, хватит. Но он так крепко держал меня, что я даже убежать не могла. Но вдруг кто-то окликнул Криса. Это был ботаник из моего класса, Коди. Он сказал, что тренер везде ищет Криса. Он отпустил меня и быстро ушел. Мне кажется, что этот ботаник и станет ее парнем. Вы читаете мои мысли, я читаю ваши. Мне кажется, что это будет именно так. И сейчас тренер никого не звал. Этот ботаник, он на той ботаник, он умен. А в мужчине это самое главное. Потому что если он умен, он сможет за тобой ухаживать грамотно. Он сможет за тебя постоять. Не обязательно физически, схематически тоже можно. Защитить своего любимого человека. Смотрите. Я сказала Боттону Коде, что и сама бы справилась. Коде сразу же извинился и сказал, что просто хотел помочь. А потом предложил подвести до дома. Мне не хотелось, чтобы меня а? спалили на с этим велике. неудачником. Но я была не прочь прокатиться на машине. И тут оказалось, а? у него дурацкий велик. Пока мы ехали, я сгорала со стыда. Но все же лучше, чем слушать смешки пассажиров в автобусе. А Коди то и дело поглядывал на меня. Чего уставился, лузер? И тут я подумала, а ведь Коди идеально подойдет для эксперимента. Я быстро очарую этого недотепу и покажу кураторам, что все-таки нашла себе парня. Поэтому... Сколько я слышала историй, когда девушка или парень начинают ухаживать или начинают просто ради стеба встречаться, с, как она сказала, с недотепой. А потом получается большое-большое чувство. Потому что есть такое понятие легкомысленная влюбленность. Когда ты просто смотришь на парня, у него классная внешность, он тебе подходит по росту, он Заводит тебя, черт побери. Но он пустой. То есть это ничего, кроме классных фоточек э -э, и вот этих вот гуляний за ручью с классным парнем, ничего в этом нет. Но потом ты встречаешь человека, который, может, и не такой классный. Но он настолько интересный, настолько глубокий, так четко тебя держит внутренний, энергетический. ты просто ржешь, как дура, хотя не собиралась. И ты понимаешь, насколько эти парни были пустыми просто. Когда мы подъехали к моему дому, пригласила его на романтическое свидание в знак благодарности за спасение. У -у -у. Но Коди вдруг замялся и резко сказал, что очень занят вечером. И сразу же уехал. Я не верила своим глазам. Неужели он только что меня отшил? Ха -ха -ха -ха. Черт! А времени до конца эксперимента остается все меньше и меньше. Следующий день в школе был еще хуже. Уже Удав. все в школе знали про мое уродство и обзывались. А Зак стал меня избегать и даже прятался пару раз. Но ничего, я это переживу. Сейчас моя цель – ботан Коди. Поэтому я закинула ему в шкафчик милую записку с двумя билетами в кино и написала, что буду ждать его после уроков у Черного Выхода. Как только прозвенел звонок, я с нетерпением направилась туда. Коди будет мой! Но у черного выхода вместо Ходи стояли местные хулиганы. Они быстро переглянулись и главный вырвал мой рюкзак из рук. Я пыталась сопротивляться, но они схватили меня и держали, пока их главарь искал в рюкзаке деньги. А когда понял, что там ничего нет, прицелился закинуть его на дерево. Тогда я со всей силы наступила одному из них на ногу и вырвалась. Я хотела отобрать рюкзак, но больно подвернула ногу и грохнулась прямо в лужу. Блин. Парни только громко засмеялись, как вдруг из ниоткуда снова появился ботан Коди. О -о -о! Он так ловко уложил их главаря на обе лопатки, что остальные сразу же разбежались. Ничего себе, Ботон! Поднял меня из грязи, взял рюкзак и помог дойти до велика. Я спросила его, где он такому научился, на что он ответил, что когда-то занимался каратэ. В кино мы уже опоздали, поэтому Коди предложил поехать домой. На этот раз я была не против. Вчерашняя поездка на велосипеде мне даже понравилась. Вот. «Дома Коди сделал мне компресс, от которого боль в ноге утихла. Это идеальный момент, чтобы сблизиться. Я уже наклонилась, мне кажется, чтобы ее поцеловать». это, короче, у Коди вообще все на мази. Как мы уже знаем, что он умный, это все, мне кажется, его абсолютная схема. Он пытается ее получить, он мутит схему, строит из себя недоступного, недоступного, недоступного. недоступного и при этом он очень бережно к ней относится, ножку починил, домой отвез, заступился». По-любому, по-любому, может быть, он тоже участвует в каком-то эксперименте. Но вдруг Коди отстранился и спросил, откуда у меня этот шрам? Да что, он снова отшивает меня? И тут Коди смотрел на меня с сочувствием и признался, что как никто другой понимает, каково это иметь дефект на теле. О чем это ты? В этот момент Коди расстегнул рубашку и показал мне огромный уродливый шрам на груди. Я в жизни не видела таких... Оказывается, в детстве Коди перенес тяжелую операцию на сердце, но шрам так и не рассосался. Над ним постоянно издевались, из-за этого он даже забросил любимое занятие плавание. Теперь даже на пляж не ходит, лишь бы не раздеваться. Мне вдруг стало так стыдно. Я со шрамом всего два дня, но меня уже достали издевки. Да еще... Вы заценили этот чувак, который у меня на портрете из, из игры «Клуб романтики». Я рублюсь в эту игруху, люблю ее, капец. Подделка, все ради денег. А ведь для Коди это настоящая проблема. Тут мне пришло напоминание от куратора. Поторопись, осталось всего два дня. Я поняла, что надо срочно действовать. И тут же пригласила Коди на пляж. Когда он увидит меня в бикине, сразу же согласится быть моим парнем. Он же парнем. сказал, он не хочет на Я стала на говорить, что шрамы не должны мешать нам делать то, что нравится. И что если я могу ходить со шрамом на лице, то Коди... Тоже должен перестать стесняться. Мне было страшно, что он откажет мне, но Коди сказал, что должен подумать и даст ответ ближе к вечеру. Если он откажется, я не получу деньги и все было зря. Поэтому весь вечер я была как на иголках. Но вдруг мне пришла смс от Коди. Опа. Он сказал, что подумает и утром со мной заедет. Утром настал последний день эксперимента, и мы с Коди поехали на пляж. Там я стала раздеваться до купальника. Коди же озирался и казался очень напряженным. Я взяла его за руку и сказала, что это не так страшно, как ему кажется. Просто нужно один раз решиться. Коди согласился и снял футболку, но все еще старался прикрывать шрам рукой. И тут к нам под ноги прилетел мяч. Это был Крис со своими парнями. Они стали смеяться над нами и О, называть боже. уродами из семейки Адамс. Коди сразу покраснел, но я решительно взяла его за руку. «Пойдем плавать подальше от этих придурков». Мы вошли в воду. Коди был в восторге. Оказывается, он сильно скучал по плаванию. Мы доплыли до скалы неподалеку, которая скрыла нас ото всех. Наши взгляды встретились, и Коди, стесняясь, сказал, что был влюблен в меня в средней школе. «О, Такого Боже!» Я не ожидала. Он приблизился поцеловать меня, и я поняла, что не против». Но вдруг Шрам. Коди поменялся в лице. Шрам! А -ли что произошло? Отклеился! Я дотронулась до своего шрама и поняла, что силикон отошел от кожи. А -а -а. Я попыталась приклеить его обратно, но стало хуже. Шрам просто отвалился от <фут> моего лица. О нет. Я попыталась объяснить Коди про эксперимент, но он и слушать не хотел. О боже! Он сказал, что все понял. Я заодно с этими реббистами и просто хотела выставить его идиотом. Это не, он не так! Он тут же выбежал на берег и быстро ушел. Тоди, постой! Я вышла на берег и расплакалась. Но все, на самом деле, он сейчас ее конкретно зацепил, и конкретно она уже его, и сейчас у нее чувство вины, и хочется извиниться, но она реально... Ну все же, блин, шло по плану так-то, с одной этой стороны. Если бы не этот гребаный шрам, который съехал. Она уже на него запала еще до того. Мне кажется, после эксперимента она так бы с ним и осталась, и все бы ему потом рассказала. Просто получилось так, как получилось. Как я всегда говорю, все тайное становится явным... Внимание, что Коди единственный, кто хорошо ко мне относился, даже несмотря на шрам и бедность. Я все испортила. Но в ту же минуту позвонила куратор по видеосвязи, чтобы выяснить успехи с завершением эксперимента. И увидела, что никакого шрама не осталось. Тогда куратор заявила, что они лишают мне денежного приза. Эксперимент провалился, но мне было плевать. Я плакала целый час, а потом направилась домой. И только я захлопнула входную дверь, в нее кто-то постучал. Это Коди. Он наверняка шел за мной. Но на пороге стоял Зак, а -а. мой бывший. Он быстро начал уверять, что все осознал. Я самая прекрасная девушка в мире. Просто надо было сразу сказать про грим. Вот ты я просто захлопнула перед Заком дверь. Ой, я очень мой. злилась на этого лицемера да. и не хотела слушать его извинения. Тогда я решила, что завтра же извинюсь перед Коди. Он теперь был для меня важнее любых гаджетов и денег. Утром в школе. Вот видите, как все переворачивает. Смотрите, еще два дня назад она была охотницей за мужскими сердцами и деньгами. Ей ничего не нужно было. И она просто потеряла все. Буквально вот так ее жизнь перевернулась. И ей на благо. Она встретила хорошего парня. Она распрощалась с этими лицемерами. Да, она не получила деньги, но зато она осознала самое главное, что настоящее человеческое отношение гораздо важнее Любых денег, любых шмотах, любых парней. Главное, встретить человека, который офигенно к тебе будет относиться. Я стала искать Коди. Он сидел грустный в столовой, я села рядом и начала извиняться. Все это было ужасной ошибкой. Но Коди проигнорировал меня и направился к выходу. Я не знала, что делать. Тем временем я заметила, как на меня симпатии смотрят другие парни. «Черт у вас всех! Мне нужен только Коди!» Тогда я залезла на стол, громко позвала его и на глазах у всех призналась, что он самый лучший человек, которого я когда-либо встречала. Я хочу быть с ним и прошу прощения за то, что обманула его. Ого! Но Коди тогда же не обернулся. Неужели он ушел и мы больше никогда не сможем общаться? Я впервые почувствовала, что значит, когда теряешь дорогого человека. Как вдруг Коди, растолкав толпу, сам залез на стол и поцеловал меня. Все вокруг хлопали и улюлюкали. У -у -у! Я положила Коди руку на грудь и почувствовала шрамы. И вдруг поняла, что за ними бьется сердце невероятно красивого человека. И прошептала. «Неважно, что у тебя снаружи и как ты выглядишь. Главное, какая у тебя душа». В этот же момент мне пришло сообщение от куратора, что в журнале новый эксперимент. Нужно без ссор провести год в отношениях. Я согласилась и подумала. А что если у нас с Коде? получится прожить так всю жизнь. Блин, мне кажется, что получится. Когда рядом с тобой человек, который тебя понимает, ценит, любит, он добр, он щедр, он силен и умен, то вполне возможно прожить вместе счастливую жизнь. Ну, я надеюсь, она его предупредит по поводу вот очередного эксперимента на этот раз, чтобы потом не было никаких недопониманий у них. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Люблю вас, целую. Пока. А сейчас ваши комментарии.